Как начать инвестировать самостоятельно? Всем привет, меня Макс Риск. Вот такая вот тема. Если вы не совершеннолетний, то вам придется немножко потрудиться, с кем-то договориться. Если вам от 6, как я знаю, до 17, вам можно карточку не кредитную, ну, может даже кредитную, только будьте аккуратными. Там нужно деньги будем возвращать каждый месяц. Вот. И там открытый доступ. И, и Депозиты. Можно от 6 до 17 лет карточку оформить. У вас будут депозиты. Для начала. Попробуйте один раз. На один месяц, если можно, 2 три Там будет информация. Почитайте, что такое военный сбор, что нужно. Эм. Это будет какая-то комиссия. Такая настоящая комиссия. Больше, чем я думал хорошая комиссия, но, но про животных там нету комиссии, то есть если у вас есть домашнее животное, ладно, животных они живут точно. Ой. Итак, э -э -э, когда у вас такая карточка, вы, кстати, еще можете купить покупать, но вы не можете покупать, потому что вам нужно визифицироваться, вот это проблема заговариваться, если вы сожалеете то он легче, вот, я почему я раньше это не сделал не знал, а теперь я буду, наверное, делать побольше, желательно, чтобы успеть за всеми, за эти 5 лет, 10 лет, как-то начинаете 6, да, 12 лет, нужно постараться, и через 12 лет нужно 2 раза больше и Через 6 лет нужно 3 раза И через 3 лет нужно 4 раза Или 1 год и 2 почти года Нужно в 5 раз выложиться То есть, грубо говоря, чем больше вы инвестируете Чем больше вы зарабатываете Вот такая пасхалка Вот, количество А потом уже видите качественный результат вроде такую тактику, если в этом получается много денег заработать кстати, а сколько я зарабатываю, как я инвестировал, раньше я зарабатывал, записываю ролик, потом посмотрите можете найдете по рекомендациям ролика, как я 100 долларов заработал, 100 рублей точнее, в конкурсах, вау это называется качественный заработок. Есть новичок, который на депозитах заработал. Я скоро заработаю. Я не все депозитах, теперь я знаю. Самое главное, чтобы вы знали. Вот такой вот совет. Я создал, кстати, свой курс. Вы можете тоже создать свой курс. Это тоже такая инвестиция в курс. Но я бесплатно делаю. Я просто рекламирую бесплатно. Есть там платный курс. такая кнопочка если хотите что я вам скину курс что вы там почитали все то напишите в комментариях и как раз я про него не забуду сразу добавлю что я знаю там. потому что это старая информация еще но новая информация я добавлю только напомните пожалуйста в комментариях инвестиции в кристалле. это самая выгодная тема куда инвестировать в первую очередь в биткоин попробуйте если не получается пробуйте по эфириум почему именно так потому что я опыт получу больше чем инвестировал бы я пробовал так делать Но больше я получил опыта из-за биткоина буквально в начале летом или уже конец лет я получил опыт за три месяца получил опыт что я немножко заработал больше чем на депозитах то есть это выгодно и тут скажут откуда биткоин появился но это уже в следующем ролике я уже записывал данный ролик почему биткоин не название а где то там говорил в роликах напишите комментарии я возможно вам скину если не смогу то спишу ролик поподробнее почему биткоин эм инвестиции в биткоин также можно инвестировать в себя самое главное в первую очередь инвестируйте в себя если хотите заново повторять то криптовалютам потом мы попробуем акции потом попробуем попробуем облигации а вот насчет суммы сколько это нужно тоже записывал но я вам скажу примерно а поподробнее уже записал сколько примерно сумма нужно Валюта, сколько я там инвестирую? Тысяча чем-то гривень инвестировал. Кр Кратко расскажу, чтобы было легче. Так, инвестиций с себя ноль, ничего не инвестировал Только бесплатно все это делаю, и получается вот, нужно было инвестировать, чтобы было больше зрителей, больше просмотров, да. Возможно потом я это сделаю, если что -то будет не так попробуем зато изучить углу рекламу, тем самым сделаю рекламу, я скажу, что углу реклама, всякое такое. Есть такие подробные ролики, но э, у меня другой какой-то опыт, по-другому -по рассказывать, может у меня получится лучше, может по-другому получится, может все знают еще больше разных людей, вот, как же отстанцы, да, и так дальше помню на новостях в общем то давайте дальше все радио реклама криптовалюта, депозиты, акции депозиты я уже инвестировал все нормально вот 1500 гривен это 9 гривен можно заработать там. минимум 1000 гривен вы заработаете на лицевых на одну копейку по моему это очень мало поэтому бессмысленно это хранение денег Можете хранить 1500 гривен, получите 9 гривен, 6 гривен, не знаю. Но какие-то комиссии получите. 8% написано. Это монобанк. Приводой 4-7. а в А4, но, что я хочу сказать? А он безопасный Приводо 4. Я там хочу быть. Пока миссия. Но монобанк не получил такой опыт большой. Но получает, получается. Нужно срочно доверять Приводу D4. Он более-мене опытный там влаживайте деньги И если вы не страшалеете но попросите у кого то если вам можно, если нет, то вы можете оформить на себя эту карточку от 6 до 17 юнуар или как то то так похоже вы сможете купить кинуть деньги, депозит покупать за нее карточки там, развлечения такого вот, чтобы легче только с 3, чтобы не собрали поэтому не берите карточку, как я дома и инвестирую в криптовалюту депозиты потом уже облигации значит облигации сколько нужно вложить мне я вот не знаю но знаю знаю сто тысяч гривен сто тысяч гривен там штук по штукам в украине по штукам в россии там одна штука мтс это Тинько банки там легче просто можно 20 долларов инвестировать а у нас сто тысяч гривен инвестировать но можно Некоторые ролики записали, что говорили, что нельзя. А я говорю, можно. А он говорит, нельзя. В ролике. Мы с ним не общались. Ведь он считает, что если я взрослый, то он не хочет меня слушать. Какой непослушный слушатель. Но как хочет, тогда я ему не буду говорить. И его подписчика не буду говорить, как это делать. Главное, расскажу. И чтобы они не узнали, запутаю их. А тем самым, если смотрите все ролики, то, в принципе, вы найдете. Все в Украине тоже возможно, как в России. Вот и все. Инвестиции в облигации. В России тоже, наверное, да, там минимум. У нас как-то достаточно хорошая 100 тысяч кривень. Нужно попробовать. Всем пока.